Хочу представить клинику Сатори, приятно вежливый знакомый персонал, здесь вас излечат не от гриппа, не от кори, тут ваши зубы заблестят, как драгметалл, коронки, челюсть и зубной протез, умеет все, гарантию дает, увидишь до чего дошел прогресс, все объяснят, помогут, не соврут. Зубная боль, нет сил его терпеть Среди жары, зимы или дождей. Что сделал ты? Как в духу? Ответь. Иду в сатуре. Здесь золотые руки у врачей. И скидки есть большие и не очень. И даже дети не плачут, не любят. Клиенту рады, но должен быть он точен. -то Раз опоздал, сидят и долго ждут. Там кресла удобные, несомненно. В открытый рот бежит приятная вода. И даже сам укол невольно, достоверно. Здесь классные собрались мастера. Клиентам. Клинике с являюсь уже очень давно. И благодаря действительно золотым рукам этих врачей, с зубами и со всеми разными примечательностями во рту у меня все нормально. Спасибо.